Всем привет, дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, значит, с вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк, я э, прорекламирую вам достойные вакансии в Польше только от самых лучших и надежных агентств по трудоустройству, вакансии именно для семейных пар. Так Как в последнее время мне очень часто звонят именно семейные пары э, в поисках работы, люди с Украины, с Беларуси, с России и так далее. Что ж заинтересованы в трудоустройстве в Польше, значит это видео для вас. Устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! Я работаю рекрутером, работаю только с самыми надежными и проверенными агентствами по трудоустройству в Польше. Уже не одну сотню людей я устроил на достойной работы в Польше. и, собственно. Рекомендую вам трудоустраиваться через меня, чтобы не попасть на обман и различного рода развод, на который в Польше попасть, в принципе, очень и очень вероятно. Что ж, друзья, а теперь приступлю к зачитке вам описаний работ. Буду зачитывать описание максимально коротко и тезисно, только основные моменты, такие как локализация, то есть местонахождение работы, в каком городе ставка злотых нет, то в час. А в всех представленных сегодня вакансий вы найдете ссылочкам, которые будут в описании к этому видео, там ссылочки на мой телеграм-канал, на мой сайт amtotbiluk.ru, также в конце этого видеоролика прямо вот здесь появится ссылочка, пройдя по которой вы также перейдете на мой сайт, где сможете заказать как консультацию от меня по скайплу, так и, собственно, ознакомиться со списками всех актуальных работ, конечно же, с подробными списками. Что ж, поехали. Горящая вакансия в Польше от фирмы по трудоустройству Проект Плюс, место работы Гура Альвари, 30 километров от Варшавы. Требуются мужчины и женщины, а также семейные пары. Описание работы для мужчин. Количество человек 10. Требуется на данный момент заработок. Основа 11 злотых 77 грошей в час чистыми. Сверхурочные 18 злотых чистыми 15 грошей в час. Сверхурочные на выходных 24 злотых чистыми 20 грошей в час нетто. Работа ночью 15 злотых чистыми 30 грошей также в час как я уже сказал, нетто жилье в хороших условиях, стоимость 300-400 злотых в месяц чистыми, остальное покрывает агентство. Договор умова опрасы, прошу обратить на это внимание, время работы 8 часов, можно перерабатывать вплоть до 12 часов. Следующая вакансия, работа на производстве деталей для автомобилей, требуются мужчины и женщины, а также семейные пары до 55 лет, место работы город Бродница, куявско поморское воеводство обслуживание станков и оборудования мы предлагаем 11 злотых чистыми в час в первый месяц работы и 12 злотых чистыми со второго месяца работы разнорабочие на продукцию амортизаторов для автомобилей место работы в Альбжих зарплата 11 злотых в час чистыми работа на новой автоматизированной фабрике по производству амортизаторов и запчастей для автомобилей график работы понедельник-суббота по 10-12 часов в день 6 дней недели плюс переработки три смены около 280-330 часов в месяц можно вырабатывать и последняя вакансия которую хочу огласить вам сегодня изготовление фурнитуры окон и дверей место работы реджина 800 от города Лесно. Зарплата 11 злотых в час чистыми, плюс премии 500 злотых в месяц. Около 240 часов в месяц можно вырабатывать. Около 2400-2600 злотых нету можно зарабатывать. Обязанности монтаж мелких элементов, фурнитуры, окон и дверных проемов. Что ж, друзья, это все вакансии, которые я хотел вам сегодня зачитать. Звоните по номерам которые вы сейчас видите в нижней части своего экрана, это Viber и WhatsApp, мои польские номера, лучше пишите. И если увижу, что вы настроены серьезно, хотите работать, то я с вами свяжусь, вышлю вам в списке актуальных работ и, собственно, подберем лучшую вакансию для вас. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь ссылками на мой канал с друзьями, подписывайтесь на инстаграм ссылочка в описании. До скорых встреч за границей, друзья. Пока!